Всем привет, с вами Trash Free Fire, И в этом видео вы увидите, как мы взяли топ 1 Во всем черном Да, ребята, мы в этом видео Возьмем топ 1 во всем черном Да, пацаны, вот Как вы видите, я взял максимально черные вещи У меня больше не было их Вот, я забрал подписчиков И мы с ними будем Взять топ 1 в классике Против отрядов, пацаны, отряд против отрядов, вот король пишет, подписчик, всем здоров, тебе тоже привет, король, и погнали, пацаны. Идет загрузка сейчас. Пацаны, подпишитесь на канал и поставьте лайк. Год объем 10 тысяч подписчиков. Я разыграю где-то тысячи, больше или тысячи алмазов. А, как раз таки нам боты падали, блин. Хорошие игроки есть. Ну, один-два есть, оказывается. Вот, смотрите. Да, ребята, я оставлю ссылку по... Под этим роликом подпишитесь на мой второй канал Tradesh Free Fire. Я его сам открыл. Не забудьте подписаться на мой другой ну, канал. Королевскую битву играем сейчас. Возьму топ один или нет, не знаю, пацаны. Погнали го в Клактавер. или Бимасаки. Давайте Бимасаки. Бимасаки. Он что-то мне говорит, Снеса лидер. У меня нету микрофона, если я буду говорить. Ой, блин, я не туда прыгнул. Ну, пусть здесь полутаем пацаны. Вот как раз таки один чел прыгает с нами. Ой, я, я вижу вот этот дробовик. Не знаю. Э -э да блин. Не успел забрать дробовик, как всегда. Подписчик забрал. Пацаны, если вы тоже хотите вот видео сниматься на YouTube, то... Напишите в комментариях ID свои и напишите свои идеи, что мне снять. Или давайте я сниму год 50 или 20, давайте 10, 20 лайков и я сразу выпущу новый видеоролик во всем зеленом или белом. Или в э, как... Или красном, или ну э, еще какие есть синий синий но у меня синие вещи нету ну я оруж... оружие черное нету так так что не могу взять оружие только скины и коллекцию буду делать вот эти черные вижу, вижу бота, вижу бота, или он не бот, не знаю. Да блин не попадает. Давайте я к нему близ. Давай, давай, все в голову полетела. Если хотите такие видеоролики, напишите свои идеи в комментариях, и подпишитесь на канал, и поставьте лайк. Ну, я с ботами попал. В следующий раз не буду попадать, потому что у меня случайно, я ботов не взял. Ну, у нас случайно вот попали боты. Или я давно не играл, потому что мне боты попались. В следующий раз может не попадет или можешь попадет. С первого раза тоже. Сейчас с первого раза попал. Эй, да, дай, дай, дай, где? Дай водить. Все, водить. Садись. Но эти пацаны сейчас придут, и мы поедем, вот. Куда поехать? На пик или что? Возьмите мотоциклы, а я в другой сяду, сяду. О, в голову полетела сразу. Позовите друзей, пацаны, друзей, если не сложно. Если пригласите друзей, то будет много лайков. Или можете вот сразу с другого аккаунта чуть-чуть посмотреть и ставить лайк и зайти на другой аккаунт. также делать. Эй, садись, корол, король. Корол Л. Это не с, мягким, не с мягким знаком. Так что... Это английский. По английскому языке нет мягкого знака, мягкого знака, как назвать. И напишите в комментариях, сколько вам лет и в какой школе вы учитесь. Нет, ни не в какой, но э, в каком классе давайте. Или в после обеда, или утром. 8.30. Я учусь в 13.00. Да, пацаны, я не могу выпускать э, всегда ну, видеоролики. Я заб... или может заболею. Или может. Э... Или может, ну, просто не могу. Времени не будет. Да блин, не летит Я 2х прицел на сто поставил Я с ПК играю, пацаны Кто тоже с ПК Или с телефона, поставьте лайки Подпишитесь на канал Кто профессионал, подпишитесь на канал Да Реально, я вам говорю Профессионалы, топы Ну, такие боты, я не знаю Боты тоже хорошие Мы тоже давным-давно были ботами я броник возьму ну у меня броник 4 э, не стреляй на мужчину я этого бота убью сейчас ой не смог да блин вот этот хавар как называется этот убил хорошо что сделали летящую пушку вот таким как плазма, он может сколько угодно стрелять. А то, когда 25, это не очень было хорошо. Напишите свою идею, я прошу, пацаны, как взять ТУП-1. Или взять ТУП-1 с... без аптечек, или взять ТУП-1 с алогом, или... Взять ТОП-1 ака АК или САНК-40. Пишите любую идею в комментариях. Мне просто... Или не смотрите этот ролик до конца, просто напишите и выйдите. Или может смотрите. Кому нравятся э, такие ролики, поставьте лайк, 10 лайков, если наберем 100 просмотров. То я сразу выпущу новую часть, пацаны. Позовите друзей, вот э, многих, брата или с другого телефона подпишитесь, и с другого телефона посмотрите снова или с телевизора. Просто поставьте вот э, этот видеоролик. Просто поставьте и выйдите. Все. И вы видите в другую комнату, он будет смотреть 14 минут и все. Он будет смотреть 14 минут 17 секунд. И после этого вы можете еще отключить телевизор или другого смотреть или мой мои другие видосы. Если наберем много актива, я разыграю для вас ваучер. В этом видео будет розыгрыш. Ваучера, да ребята чтобы получить ваучер вам надо подписаться на канал и поставить поставить лайки да блин у меня как не летит блин вообще у меня зажимается простите но реально у меня зажимается на пока или я может перейду на мему кто покашник, кто может настройки свои дать профессионалов. Настройки профессионалов, напишите в комментариях, я покашник, я могу дать настройки тебе. У меня не летит, я с другого ПК. С своего летит, но с другого не летит. Давайте уже э, в этом видео давайте. 10 хотя бы лайков минимум. Я 30 лайков и я сразу выпущу новый видосик или 10 лайков. Если 30 лайков, я разыграю ваучер, пацаны, для одного подписчика или накручу 1000 алмазов. Ну, на накрутке может ак забанить. Так что не накручу не накручу или может накручу пишите в комментариях накрути мне э, сколько это алмазов и скажите я подписался на канал и поставил лайк и посмотрел этот видосик до конца давайте если хотите ваучер э, подпишитесь на канал и поставьте лайк я уже много раз говорю. Условия простые. Подписаться на канал и поставить лайк. И поделиться с друзьями этот видеоролик. Кто вот напишет условия в комментариях, подписался, поставил лайк, поделился с минимум 5 друзьями, то ему э, отправлю ваучер. Реально, пацаны. Или с другого, просто не друзей, а с другого аккаунта зайдите и залайкайте. Если наберем 30 лайков, я... Э, будет, ну, итоги конкурса. Да, ребята, там кто-то убивает одного чела. Я просто там буду стоять и крысить. Ну, там боты уже не остались. Вон там он стоит, крыса, блин. Я просто на него буду смотреть и ничего не буду делать. Он сам придет. Давай, давай. Давай, трэш, трэш, трэш, ты сможешь. И напишите в комментариях, кто хочет мою гильдию абсолютно. Четвер... Ну, моя гильдия четвертого уровня. И если хотите эм, мою гильдию, Напишите, нет, у меня в описании есть, да блин, не получилось оттяжку дать. В описании есть ID гильдии, или нету, не знаю. 10, 25, 36, 47 и 89. Вот, надеюсь, вы запомнили. Вот так напишите, вы можете просто авто зайти и после этого проехать. Вверху. А если не пройдете, я выгоню. Давай, давай! Ооо! ПК не скил. Пацаны, вот буя. А -а -а я не могу ничего сказать. Пацаны, вот. Я победил наконец-то этого бота. Он тоже зажимается с дробовика, тропаша, я не знаю. С двух ствол он зажимает. И всем спасибо за просмотр огромное. Всем удачи и всем пока-пока.